Всем привет! Как я и обещал, выкладываю телепорт для Advance RP. Минусы у телепорта. Первое это полевность. А второе, это то что он медленный. Почему полевный? Потому что, если за вами будет следить администратор или игрок с обеитом настучит на вас в репорт, то вас конечно же забанят. Поэтому лучше зайти, когда на сервере нет администраторов. Перейдем к обзору. Для начала. Как обычно ставим метку на карте. Теперь вводим команду слэш, акэм. Нас потихоньку начинает телепортировать до указанной метки. Этот процесс очень долгий, поэтому я ускорю видео. Мы удачно телепортировались, подпишись на канал.